Возьми что-нибудь отсюда. Сейчас. Недавно еще, кстати, нами было куплено вот такая штучка. Это подметать и убирать песок. Очень классно мы ее купили. Короче, у нас все синее. Да. эта штука продавалась красным, зеленым и каким-то розовым. Все, красный и зеленый была. Цвети. И отдельно продавались вот эти верхушки, насадки. Сашка не придумала ничего. Я не придумала. Это ты взял с Это ты такая взяла, оп. Но же все синее взяла, открутила поменяла. ты прикрутил, и поменял. ты сказал прикрути Какая разница Ну короче, мы всегда делали из каких-то веток Веревками все перевязывали И этим подметали песок Ну вот купили такую маленькую компак Компактную Максим будет радоваться и мести нам песок в палатках Стоило 150 рублей Ну да. какая-то. Также заранее у нас тут какие-то подготовленные, всякие непонятные штуки, которые можно хранить, там мясо будет, типа что-нибудь такое. Взяли на пробу, если нам зайдет, будем покупать разные, разных размеров в разных количествах. Салфетки обычные, обычные носовые платки. Также купим огромный рулон этой бумаги, как она называется, ну кухонные полотенца, mm -hmm. короче. Обязательно берем с пищевую пленку, обязательно берем фольгу, которую я не нашла дома. Вот купили маленькую, открывашку, на всякий случай. Также берем из дома всегда с собой щипцы и какие-нибудь лопаточки, просто чтобы это было удобно. Также берем влажные салфетки. Обязательно. Куда без них? В принципе, наверное, так по мелочи. Я больше ничего вспомню, я не ничего. Сейчас. Подожди, я хочу договорить просто, что здесь лежит. Подожди. Также мы с собой всегда возим вот хотя бы один такой контейнер. Один используем под все под провода, под камеры, под какие-то такие штуки. ладно так в хранении уже вообще пришли. Uh -huh. Вот. И очень удобно, классно, ничего не помнешь, не сломаешь. Они продаются в дешевые. Вот такие вот штуковины используем К сожалению, сейчас. С собой нету, мы еще не успели купить Планируем купить два огромных контейнера на 80 или 88 литров они, И хранить в них какие-то тоже такие вот по мелочи штуки Чтобы это не валялось по пакетам Я думаю, те, кто смотрит нас давно Почему у нас так много всего? Да. У нас все предназначено для хранения чего-то Чтобы не было пакетов свалки, Поэтому нами покупаются периодически вот такие вот штуки Леша хочет показать что-нибудь дорогое Ну давай Это новое приобретение этого года Пока не знаем, как будет в использовании, зайдет ли нам, понадобится ли, но это солнечная батарея. Куплена она тоже в декатлоне, не знаю, зачем и почему. Она у нас на три секции, тоже на в картонке, снимать не хочется, то есть такие три панельки. Они с крючочками, чтобы можно было на что-то куда-то подвесить. Здесь есть кармашек, сюда Какие-то карабинчики в комплекте, чтобы присоединить там, к рюкзаку, к палатке, еще к чему-нибудь. Эм, инструкция и самозарядка зарядка. И порт, куда, собственно, ты будешь подключать провода. И что это за зарядка такая? А, а, это в комплекте? Ну, просто, как? да. И подключаешь, короче, сюда порты и заряжаешь свой телефон. И что для удобства, что еще придумали из-за этого кармашка. Ты сюда кладешь провод, кладешь сюда телефон, закрываешь. И у тебя прям телефон заряжается, ничего никуда не выпадет и классно. Вот, стоит тоже огромных денег сейчас, как поднялись цены. Я сколько бы не купила, знаешь. Сколько он сейчас стоит? Тысяч наверное. Вот это типа 7 тысяч. По-моему, да. Я не помню. Хренец. Мы взяли. Короче, когда мы только ее увидели, мы ее захотели. Она стоила 3 Пока мы неделю соображали. Типа надо, нам не надо. Думали, думали, угу. мы ее взяли за 4,5. Сейчас она, по-моему, около 7 тысяч стоит. 699. Ну, ну, мы вставим, но, блин, за те деньги, сколько она сейчас, я бы не брала именно на искала бы где-нибудь в Алиэкспрессе. Да. Простите, пожалуйста, что сегодня такое разнобой, мне просто все бросается в глаза. И Я такая, о! Надо показать. Начала говорить про Алиэкспрес. У нас теперь есть вот такая штука. Это типа пледа покрывашки. Это настил скорее. Насил. Не знаю, как объяснить. Это, короче, штучка, чтобы загорать. Она идет в таком мешочке, здесь тоже карабинчик. Ты можешь куда-нибудь пристегнуть, что ты лезешь. Я просто это рассказываю, я покажу поближе. Лови <смех> Вот, она идет в таком мешочке, очень сомнительного качества, на самом деле. Она это такая. Как палаточная какая-то. Тут, наверное, будет двоякое мнение. Кому-то не понравится из-за качества, потому что она вот, как палатка действительно кому-то наоборот понравится. Нам что привлекло? Это ее размер, сейчас покажем. И второй, как раз, наоборот, это покрытие, то, что оно не промокает, песок взял, стряхнул, это не покрывашка, которая себе вот это вот будет набивать, и это надо вытряхивать, это просто прям смахнул, и она чистая, прекрасная. Она... Также при, при желании его можно просто развесить между деревьями, когда, тебе, когда, да. когда пойдет дождь. Потому что там есть штучки и ты можешь да. сделать оттяжки. То, короче, в комплекте 4 таких приличных колышка, ну прям uh -huh. такие нормальные, для вот этой штуки более чем. Я. Это не раскладывать. Ну а что? Ну а как показывать и не раскладывать? Я не буду на всю и давать в половину, чтобы просто было понятно. И это даже не половина, люди. Это не половина. Ой. Но вот половина где-то вот так. А и он... то, и то это не половина. Нет, это половина. Нет, она еще бы Нет, все. все Нет, вообще. она выше будет. Ну да, то есть вот это половина. И наверх еще столько же. Мне даже рук не хватает. Может быть и три на три. Угу. Ну вот какая-то она такая. Опять же все голубое. Леша сейчас потом замучается. Все, это и складывать. Почему Леша-то? Ну может быть и не Леша понравится, нам не понравится, будем пробовать, пользоваться обязательно в видосах, когда уже поедем, будем все это рассказывать. Также, что у нас еще есть из интересного, это прошлогодняя штука, ну, с прошлого видоса, это сумка для хранения каких-то мелочей, она идет на таком крючочке, мы всегда ее вешаем внутрь палатки. Очень удобная, очень много карманов. Да, здесь много карманов, кстати, вот что еще есть, показать Тут какие-то подмелочки всякие, вот тут изоленты у нас лежат, какие-то секаторы, ножницы, ножи, вот еще двухлетней давности спиральки тут есть, здесь какие-то кармашки, то есть очень-очень много всего, она прикольно, компактно потом закручивается и не занимает много места. Но в нее можно набить много всего, и она прям выдерживает, она не рвется, ничего. Стоит уже рублей 200-300, нам зашло. Из прикольного, что у нас еще с собой есть, у нас есть секатор. Он стоил, по-моему, рублей 200, Мы им максимум чем пользовались, просто трубали какие-то ветки, какие-то для холодильника что-то накидывали, Ну вот просто что-то по мелочи порубать на эти, можно на костер ну, какие-то мелкие тоже mm -hmm. так пощипать. Салика у нас тоже есть вот такая вот штука, тоже двухлетней давности. Мы ее использовали как Рядом с умывалкой вешались, сюда какие-то пасты, чехлы вот для зубных щеток, мыло, шампунь, еще что-нибудь И это все просто рядом висело, не в пакете, опять же, в чем суть у нас всего вот. Потом у нас э, в привычку вошло возить с собой такие крупные пакеты Да Да, большие пакеты, мусорные Они огромные, они на 220, 240, 260, не знаю какой стандартный этот размер они просто очень большие, мы их используем, используем в принципе, для мусора, мы перевозим в них какие-то вещи, обратно едем, допустим, были дожди, мы засовывали туда палатку, аж прям просто в пакет, палатку дома сушили на балконе и потом ее уже убирали в сумку. Очень классные, но дорогие. Тут пять штук, и она, по-моему, стоит около 300 рублей, но классно. Uh -huh, да? uh -huh. Продолжаем. Что у нас у нас из развлечений? Что у нас с собой есть здесь? Лежит бадминтон, которым, блин, пользовались один раз в 20 минут. Стоил да. хорошо, отдельно шваланчики к нему купили, но, вот, блин, не знаю, покупали, когда-нибудь будем ими пользоваться. Мелкий Возможно, вырос, а может и нет. Мелкий вырос может быть когда-нибудь. Ты самая вкусненькая на потом, что ли, решила оставить? Смотри сколько. Нет, хорошо, сейчас расскажу. Из каких-то развлечений Что у нас еще есть? Мы с собой возим Волейбольный мячик Качка, к сожалению, сейчас нет Надо, блин, купить Мы их купили кучу штук, кучу потеряли Сломали, отдали и все, больше их нет Обычный волейбольный мячик Вместо футбольного просто мы играем в Волейбол, в футбол, во все, что можно а Какие-то обычные, дешевые За 100 рублей матрасы Какие-то мелкие мы купили На рукавники, маска Аж с моря есть uh -huh. Потом... Круги надувные, все мы это всегда с собой возим, не знаю зачем еще круг Надувной жилет ребенка. еще один матрас, чтобы вы объем понимали Надувной дельфин, блин, и здесь лежит два бассейна Какой? То есть один у нас очень маленький, вот такой, вот этот у нас побольше и сейчас у нас ребенок копит на третий бассейн себе. Он больше всех, если он успеет к лету накопить, мы обязательно купим, возьмем с собой. И обязательно будет отдельный видос, потому что мы перед тем, как ребенок начал копить, искали на него обзор. Именно на эту модель обзора нет, мы обязательно с ними покажем классно вообще, типа относительно дешевых своих размеров, своей фирмы индексы. Мы его возили думаю, Ю. Поэтому, ну. Обычно... Поэтому пишите комментарии, на что вы тратите деньги. Да. А так мы с собой возим, ну, обычный стандартный, индексовский бассейн. Здесь есть еще один, но он просто маленький. Мы его самой собой берем купаться летом. Да. Да, мы едем на речку с бассейном. Вот. Я предрекаю огромное количество комментариев. Ну вы, конечно, там... Да Много разных слов Мы под, под предыдущей частью, очень старым роликом Выслушались, начитались этих так комментариев не... Если вы ездите компактно, вы молодцы Мы так не будем Мы берем с собой все да. Всю квартиру Да. Когда-нибудь дойдет до того, чтобы мы будем с собой Брать микроволновку или стиральную машину Не смешно Когда-нибудь это будет Нет? Так что есть смысл подписаться Поставить лайк И поставить колокольчик да. Потом, мало ли, вдруг такой видосик когда-нибудь выйдет? Че, что-нибудь дорогое говоришь показать? Давай это. Тоже штука теперь стоит огромных денег. Сейчас вот этот вот набор стоит 10 тысяч рублей. 10 тысяч, блин, рублей. Короче, это сумка холодильник на 35 литров. Куплен он в известном магазине. А, Интересно, он надувной. Здесь есть клапан. Ты его раскручиваешь, он сам надувается, но сам надувается да, очень да. долго, поэтому Расправить. его нужно надувать. Всё, он надувается. Типа. Ну и да, и он стоит надувается. Минус, в чем она мне не нравится эта сумка, то, что она такая бело-серая. Со временем это все будет грязное, постирать ты это не сможешь. Что здесь есть? Здесь вот такая штучка, сюда можно какие-то пакетики, что-то сюда зацепить. Просто лишнее место для хранения Кармашки здесь, здесь по периметру То есть тоже что-то засунуть, какие-то аккумуляторы холода, бутылки, просто что-нибудь а, Пока болтаю, он сам надувается Внутри есть такой вот вкладыш, которым ты можешь сам холодильник разделить на несколько частей, допустим, напополам И распределить продукты там по отдельным секциям То есть вот эта вся часть, она сейчас там надуется но не до конца, очень вместительный, очень большой, блин 35 литров здесь тоже есть сетка, сюда можно что-то положить, какие-нибудь аккумуляторы холода и здесь есть очень такие непонятные крючочки, вопрос для чего они? они для вот такой штуки, это... как это назвать? внутренний чехол, да. наверное ну короче, он подразумевает то, что как бы сумочка дорогая не хотите лишний раз еще почти за 1000 рублей сейчас купить отдельную такую штуку. Она засовывается вовнутрь, внутри она такая клеенчатая, приятная, видно, что, блин, не за 100 рублей. И своими защелками она зацепляется за эти крючочки. И подразумевается на самой обложке даже то, что хоть воду сюда налей, она не прольется, то есть, ну, не выйдет, короче. То есть ты можешь в холодной бутылке, начнется конденсат, твоя сумка не промокнет, не испортится, потому что у тебя внутри есть такой вот чехол Но тогда вот эта штука теряет весь свой смысл, потому что она промокнет. Если у тебя там что-то будет сырой, грязное, там мясо протечет или что-то еще. Леша предложил, что ее можно использовать как крышку сверху, лишний раз, чтобы как-то преградить yeah. солнечные лучи, и сверху она также вот закрывается. Но она, блин, большая. Вот, вы видите, сижу я, и вот сама вот эта вот сумка-холодильник. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас мы ну, впустим в кадр Лешу, потому что я рассказывала так много всего. Я не буду рассказывать, все хорошо получается. Давай-давай. Ну давай. ладно. И быть. Опять у нас пошла такая-то кухонная история. Газовые баллоны стоят копейки. Стоили? Ну, сейчас, не знаю, мы видим за 160 рублей. Прибрали за сотку. Ах, сколько здесь объема, блин, честно, я даже не знаю. какие-то стандартные, малюсенькие. Хватает, как говорят, на 2-3 часа горения. Мы каждый год берем по одному. Количество, да, видите, которое остается. Угу. Мы ими, блин, аж палатку греем. Бывает вечерами. Включаем... Я бы не сказал, что они прям пипец как быстро заканчиваются. Да? Mm. Мы выкинули, наверное, за все это время, сколько интересует. Два, два, баллона. А, для них... Есть такая вот штучка с еза элементом одеваешь на сам баллон, можно разжечь костер, да и в принципе не знаю для чего, да. не надо здесь, не будем, ну и короче ты можешь этим разжигать костер и, блин я даже не знаю для чего использовать, ей можно регулировать подачу пламени, она стоила кстати тоже очень хорошо, рублей 600-500 наверное, вот. Изредка пользуемся, ну, типа, ради интереса можно. Также у нас есть плита. Обязательно берите. Да. Каждый раз говорю, обязательно. Они были всегда относительно дешевыми. Стоят они копейки, там около 1200, но это прям классная незаменимая штука. То есть лишний раз погреть чай, мы не будем костер разводить, это не наша история. У нас для этого есть такая вот штука, которая, блин, лежит не той стороной Сейчас все исправлю. Вот. Здесь... Переворачивается. вставляется баллон, зажигается все, да, все баллон просто. вставляется сюда, не открывается, вот. зажимается и все и у вас классный газ. Uh -huh. вот. Не знаю, что про нее еще говорить, просто обычная блин плитка классная удобная. Мы не оценили вот эти все стандартные маленькие, которые все так любят вот эта непонятная uh -huh. конструкция железная. Ну надежно, классно, круто, пользуемся всегда. Мы, блин, даже едем на пикник, мы всегда с собой берем вот это. Мы ездили в деревню, когда там была проблема просто, блин, попить чаю. Мы закидывали в машину и на улице, вот в деревне, пользовались этой пикникой. А, это штука для крипижа зонта пляжного. Но мы ее купили до того, как купили зонт, и получилось так, что она не подходит, но Леша какие-то там истории придумал, как это закрепить, нормально. что да, мы ее все-таки будем пользоваться, потому что стоит она хорошо. Брали мы ее тоже в декатлоне, суть в чем, потому что обычный зонт у тебя просто выбит из песка, этот ты загоняешь в землю, и у тебя зонт крепится. Не знаю, что про нее еще искать, обычный шмот. Также нами была куплена на Алиэкспрессе такая штучка, она прикрепляется на зонтик что ж не крепится, вот и это просто крючочки, какие-то полотенчики пакетики, что-нибудь еще опять же, это лишнее хранение и место для чего-нибудь фу, как устала болтать, а давай покажи зонт Зонд. Тогда я пошла и это рассказываешь. Ты просто его раскладывать негде. Леша не хочет рассказывать. <связать> Он скинулся на меня. <связать> Произошла у нас небольшая перестановка. Мы просто оттащили все то, что мы уже показали, чтобы было больше места. И в силу того, что мы начали говорить про зонд, Леша хочет показать зонд. Мы его купили в сетилинке. Неожиданно такая на самом деле история: что именно в сетилинке мы купили зонт. Мы искали ну, такая тоже предыстория отступления. Мы искали большой зонт. У нас есть ребенок, нужно, чтобы он был в тенечке, он играл, а, хотя у нас достаточно места для тенька. Ну, короче, нами было решено купить зонт. Этот старый, ну покажи его сначала. Ну, покажи объем, размер, чтобы было понятно. Этот зонтик куплен два года назад, он достаточно компактный, маленький и толку по факту от него никакого. Ой, как классный песок посыпался Нам его оказалось недостаточно И поэтому мы решили взять Нормальный В песке, фу А потому что мы с ним с мамой ездили Ну выкидывай в бок Все потом посмотрим, все уберем Вот И, короче, нами было решено купить Огромнейший просто зонт Зонтище Просто Вот и, конечно, я, да, я даже не знаю, что сказать сейчас. Куча комментаторов сейчас, в этот момент взорвется просто Взорвутся пуканы Давай мы не будем да, основание прикреплять Мы просто покажем верхнюю а часть Не поместится здесь Да. Кстати. Высоту он 3 метра Диаметр купола, честно, не помню Сейчас скажу, подожди Диаметр купола... Диаметр 270 Из самого интересного Этот зонтик, блин, стальной Это сталь, это даже не алюминий Он огромной толщины То есть вот эти балки Это, блин, нифига себе Готово? Нет, я ухожу, чтобы не мешаться Там есть специальный такой вертушок, чтобы его раскрывать Леш, его в кадр не попадает, подожди Вот Давай, стой, Стой, стой, стой, стой, я уеду Давай. Он тяжелый. Ну да, он весит, по-моему, килограмма 3 или 4. 16. Да нет. Да. Ты сам говорил, что он не 15. 15. Ты в стену уперся. <связь> Это ужас какой-то, просто. Ты уперся в шторы, в стены и везде просто. Ну, нет, на себя наклони, чтобы... Ну, то есть, вот такая вот огромная штуковина. Что было, Пань, давай я тоже прибегу. И вот такая вот фигня. Он еще с наклоном. То есть, если вам солнышко светит откуда-то с другой стороны, ты можешь этот капор наклонить. И вообще все круто, классно. Да. Но. Высоту 3 метра, диаметр 2,70. Вот. Гигантский. Сейчас будет Все? очень интересная манипуляция, как мы это будем складывать. Все? Да, показывай. То есть, там такой вертушок, Лёшка за него крутит, и он сам по себе такой жук-жук-жук и складывается. Обидно, что не было синего, но да. хотя бы что-нибудь у нас будет другого цвета. Не, не приблигайся, приближайся, я буду в стою уже, мне уже надоело сидеть. Нет, хочу что-нибудь попроще. Начнем с лайтовой версии вот этой штуки. А, не будем забывать, что у нас есть ребенок, ему скоро 5 годиков. Также он тоже будет для своей палатки? Эта штука была приобретена в Акее. просто чисто, вот мы пришли в магазин, увидели, офигели взяли. В комплекте идут колышки. Что ты идешь сюда? Я офигел первый раз ее складывать, вот это офигели А вот я почему говорю, что это предыстория того, там еще хуже, но суть такая же. Это палатка самораскладывающаяся. Раз, два, три. Молодцы. Это Максюхин маленький пляжный дом. Ну, то есть, в плане прям у сердца ему нормально. Вы представляете, да, как у нас будет выглядеть наша полянка? Наверное. Да. То есть Максюха здесь сидит, мы ей пользовались, брали, он играет в ней периодически дома. Но вот такая фиговина есть. Сейчас Леша покажет свой прекраснейший мастер-класс, как эта фигня просто собирается. Берем. Знаю, на самом деле выглядит все максимально просто по факту в первый раз мы собирали минут 40 где-то если научиться действительно это очень быстро прикольный классно. ну и продолжение всее раскладывание расклады вот я не талаток. знаю что это сложный, сложный. да у нас выбор что ли есть это вообще называется как душ-палатка. Мы ее собирались использовать под туалет. Сам туалет пока ми, нами пока еще не куплен. Я думаю, что это просто будет типа какого-то биде. Но... Подожди! Мы купили такую палатку. Она просто высокая, на картинке понятно. И сейчас штуковину мы ее покажем. Она в высоту 2 метра, внизу, ну то есть сама площадь квадратика вот этого метра на метр в комплекте идет пол да это пол ведь пол вороть да но мы им не будем пользоваться то да, есть он просто чудесный. в комплекте просто есть вот пол как раз это площадь этой палаточки маленькой много у кого на самом деле в видосах на ютубе видели вот такие вот да, они есть попроще э, на том же самом азоне но блин у нас все же цветной, все же как он поэтому брали ее есть в комплекте есть колышки, тоже все на липучках, все можно прицепить, и плюс до козла, всегда есть инструкция по складыванию, раскладыванию. Она закрепляется резинкой, чтобы сама не раскрыться, слава богу, додумались, как вот не на нашу. Она раскрывается, то что там написано, Люстро рядом аккуратно. не стой, блин, люстру не держи, да, на природе. То есть рядом не стоять, потому что может открыться в лицо. Нормально, нормально. Стоп, стоп, стоп, стоп, а -а -а. вот. Понятное дело, что ее можно будет там растянуть, поправить все дела, но сейчас нам явно не до этого. Иди, смотри, Заходим. а там видно вообще что-нибудь, нет? Я думаю, да. Что-то ну, она. Да. Она чутка пошатывается, но это понятно, Может, не растянут. Здесь, короче, здесь замочки, здесь штучка открывается. Вот. Как закрепить эту дверку, по-моему, никаких крепежей нету. Здесь просто дырка в потолке, чтобы ты можешь как-то как здесь О. прикрепить душ, короче, не знаю как. Здесь внутри есть лямки, подвесить сюда что-нибудь, одежду, туалетную бумагу какую-нибудь такую, байду, кармашек с сеточкой. Вот тут можно прикрепить как раз как-то душ, не знаю, каким образом, но мы планируем использовать это как туалет. Классно, прикольно, удобно. Какие-то вот тут липучки непонятные. Что-то можно, видимо, пристегнуть. Мы такого ничего интересного для этой палатки пока не видели. Фу, как устала говорить. Так Но вот такая нравится. вот штуковина на нами была тоже куплена. Прикольно. Максиму понравилось. Он стоял туда, стул, и просто там сидел. Вот. Ну и на самой нашей... Э, в нашем лагере, мы знаем, так, Я думаю, она будет очень интересно смотреться. Ай, падает палатка. А теперь самое интересное... Каким-то как образом это. ее будет надо сложить. Ну вот как-то так. Вот попавку быстро. Раз быстрее. Ну, мы тогда тоже собирали ее минут 20. А, все это минут 20 собирали, наверное. Фу. Ой. Ползи ближе а, У нас куплена кухня Палатка Арпенс Байзем Видос И... вот здесь да. что это такое, смотрите, фотография вот, но заходите смотрите, стоит тоже теперь очень много, поэтому не знаю, будут ли люди это покупать вот из основных вещей это как раз наша палатка в которой мы живем это Arpenos Family 4.1 нами планировалась покупка другой палатки в этом году но цены выросли, теперь та палатка, которую мы хотели стоит 45 тысяч рублей и мы ее не купили. Цены упадут, если, может быть, будем когда-нибудь ее брать, за ней соберемся. Что сказать про нее? Фотографию. Вот, смотрите, наши предыдущие поездки с палатками, они только сняты, не очень, к сожалению. Но хотите, посмотреть? там как раз ее видно, как мы ее собираем, каких на размеров. Спать удобно, классно, прям втроем зашибись, хотя она рассчитана на четверых. Четырем, четвером. Четвером. четвером уже просто немножко приходится ужиматься но по факту в ней классно и удобно смотрите, рассматривайте к покупке кому хочется поболеть замудреннее, она такая же есть в черно-белом цвете внутренности, просто чтобы тип свет не проникал, да, берите лучше ее да, но она сейчас стоит 30 тысяч рублей угу. поэтому вопрос, мы ее брали чтобы люди знали за 7 тысяч сейчас нас тут 15 угу. вот. для вот этих двух палаток для кухни и для комнаты нами были дополнительно докуплены такие вот штанги Суть в чем, и у той, и у той палатки есть закрывающаяся дверь, и ее чисто теоретически можно растянуть на деревья, но это не всегда возможно, не так красиво, не так удобно, поэтому дополнительно мы купили в том же самом декатлоне эти стойки. В комплекте две стойки. Ну, она соединяется длиннее и выше, не вижу смысла просто показывать. Это такая тоже алюминиевая штука. А, то есть она делается больше, ты ее вставляешь, здесь надеваешь наконечник от палатки, и у тебя получается такая растянутая фигня. Мы где-то... вставишь сейчас момента момент из видоса, где мы говорим про кухню, что вот их прям не хватает, uh -huh. мне прям удобно. Я не знаю, можно ли это как-то самим доработать, либо пусть до это придумывает. Было бы очень удобно, если бы это было не оттяжками, а здесь было бы вот под колышки расстояния, они бы просто впирались бы в землю. Мне кажется, это было бы поинтереснее. Да? Мне кажется, по-любому эти стойки продаются. Ну вот, ну вот, да, но здесь нет никакого крепления, я говорю, это либо дорабатывать самим, либо же это было бы намного интереснее, если бы это шло в комплект. У нас есть вот такая еще история. Это китчин кабинет написано. Ну, короче, это мебель 101 для кухни. Есть тоже отдельный видос, классный, его очень хорошо смотрят. Вот так что люди оценили, заходите, смотрите. Ну, на картинке просто это мебель для кухни, светлозащита для нашей плиты. Заходите, смотрите, классные вещи Нам очень понравилось Сейчас, опять же, по их нынешним ценам Мы бы не взяли Мы ее взяли в два раза дешевле Плюс я еще и купончик, там, что-то где-то рублей на 200-300 на Она выбила, она нам обошлась где-то там 7000 рублей, по-моему, даже дешевле 1600-500 Единственное, ее вес, она весит 8 аж килограмм То есть для каких-то компактных поездок Плюс она очень широкая Потому что это размер самой столешницы Мало кому она подойдет Но рассмотрите вариант в покупке такой она створчатой, то есть здесь две створки под кармашки, есть такая с одной, но она без ветрозащиты, она как раз будет в половину вот этой штуки это не прикольно Ну кому как, кто-то явно не повезет вот такую вот фигню, поэтому вот что-то такое На самом деле осталось уже не так много вещей, это не может не радовать Давайте пойдем по какой-то надувной опять же части Вот в нашу вот эту палатку влазит обычный двухспальный матрас и односпальный Поэтому не хочется раскладывать надувать, все их прекрасно видели, это обычные индекс... индексовские матрасы Вот двуспальные, здесь также есть односпальные Показывать, в принципе, я не знаю, что также Нами были куплены такие вот подушки стандартные Беспонтовые. Беспонтовые и фиговые, спать на них больше не будем Не возить, конечно, будем, но по факту будем возить обычные мини-подушки 45 на 45 В Икеа они стоят 150 рублей, конечно, Икеа сейчас закрыта, но что-то такое найти можно в пределах 200 рублей также нами была куплена обычная лопата. Ее плюс только в чем, что вот эта часть, она очень огромная. То, что она не складная, она, ну, то есть она прям не сломается. Она такая жесткая, прочная. А, много сейчас кемпинговых, которые тут складываются. Эта штука складывается, блин, приличный кусок земли начнешь отдирать, как с uh -huh. Мы ее используем для копания холодильника. Кому интересно, каким образом мы это делаем, смотрите видосы. Ну и также раньше она использовалась для похода в одно прекрасное место. Не буду говорить куда, все, кто был на кемпинге, знают, для чего она используется. Но вот, такая стоит только прилично, но, блин, она классная, тяжелая, удобная и прочная. Также, в чем мы перевозим какие-то одеяла, подушки, короче, чтобы как-то это укомпоновать, мы покупаем в экспрессе... А, такие герметичные пакеты, то есть они здесь на зип-замке, откручиваешь эту вешалку, и там находится клапан, через который мы вставляем пылесос и высасываем оттуда весь воздух, и получается очень компактно. компактно. Когда мы на природе. Приходится делать это все ртом. Да, обычно. И мы садимся и начинаем это сдавать ртом. Хорошо не получается, но это намного компактнее, чем водить в Берем таких обычных 4-5 штук, под несколько подушек, под ватные, двухспальные одеяла и просто вот так вот. Ну и последнее, что здесь есть, тоже бралось когда-то непонятно, это обычные пледы, которыми мы либо накрываем матрасы, чтобы спать не на голой резине, либо мы ими накрываемся, если ночью очень жарко. Мы вообще это еще нигде не показывали, это блиншка. Капец. Он приличный, весит аж 5 килограмм он для нас будет служить именно хранением вещей то есть все равно всегда ты сам водишь какие-то полотенца, кофты, штаны, трусы, на купальники и чтобы опять это все было не нами в очередной раз куплено такая штука все идет в сумке-чехле здесь сзади как обычно у декатлона все классно с инструкцией она такая, прочная достаточно. И теперь на вот эти крючочки нужно ее подвесить. Вот это достаточно тяжелое. На самом деле, девочки, это будет делать очень проблематично. Давай, помогу. Классно отползай очень компактный легенький к сборке очередная штучка для хранения внутри пока не пойдем здесь есть штука на которую можно подвесить что-нибудь на вешалке здесь есть кармашек с обратной стороны тоже есть такой же крючочек тоже кармашек внутренность кстати, дно у него вообще-то такой очень проч проч прочной клеенкой. Так что, если что-то снизу намокнет, я думаю, ничего не случится. Такая же, как палатка у нас, вполне. Да. Вот этот крючочек можно опять же сделать вот так. Ну и у вас она не закрывается. А внутри три полки. Тут такое жесткое основание, Так что, я думаю, приличного веса выдержит. Угу. То есть, положите какие-то кофты, штаны, куртку. Вниз засунуть какой-нибудь что-нибудь от мангала, какие-то там рожики, что-нибудь. Не обязательно использовать как вещи. То есть, по бокам тоже вон Да. Аж посуду какую-нибудь сюда засунуть, чтобы это просто не валялось. Здесь внутри есть карманы сетчатые, только, по-моему, в середине, да? Да, только в середине. Так что это просто еще один очередной способ, как хранить какие-нибудь интересные штуки. Полки отсюда не вынимаются, они вшитые. Вот, верхнюю часть, она тоже такая прочная, сюда можно что-нибудь кидать какие-нибудь телефоны еще какие-нибудь там полотенца что-нибудь и в принципе мы планируем его устанавливать именно в палатке не в кухне и у нас бы просто вот такая вот штука была для хранения так ну и последнее что у нас есть у нас куплен такой столик давным-давно который на замочках Давай тоже из декатлона да, конечно Ой, и помещаемся Внутри него, за такими единочками, находятся четыре обычных стучек. Достаточно прочные, классные, нам понравились. Нас за них обосрали, что мы им прорвем пол палатки, но, надеюсь, все будет хорошо. Обычные стулья, надеюсь, прослужат долго. Здесь есть такие защелки, когда ты их полностью человек это либо минимальная высота, либо средняя, по-моему, и максимальная. Нет, их всего две высоты, Нет. значит. Вот, этот стол поднимается, поднимает, ну давай сначала Есть по бокам защелки, мы этот стол показывали, вы можете его посмотреть прям в хорошем обзоре, не в квартире. Просто сейчас такая вообще свалка, мы все просто везде накидали. Он достаточно большой, удобный, классный. Ну и самое последнее, что у нас осталось, наконец-то, мы уже говорим, наверное, несколько часов. Это... Ничего себе, угу. это дополнительная зона хранения, сетка для такого стола Не обязательно для такого, он, но она, короче, прикрепится и к маленькому, и к большому и Не обязательно к докагоновскому, к любому Она находится в такой сумочке, которая потом превращается в кармашек Ты ее отсюда выворачиваешь, достаешь, и потом эта штучка служит тебе кармашком мы, Я кстати, думаю, даже не приделываем ни разу, да? Никогда мы ее не приделываем, мы ее просто распаковывали. Так, это просто сетка черная с оттяжками, которая регулируется по длине. Ты ее засовываешь под стол. А, в принципе, конечно, можно отрегулировать все более классно, но так уж на взгляд натянули. Все это просто сетка, куда можно было салфеточки, одноразовые приборы. И она вот так вот под столом держится. Здесь плюс вот здесь кармашек, который с сумки превратился. Так что вот, это вот пока какой-то у нас такой набор Осталось нам там докупить что-то по мелочи Вот э -э контейнеры два, про которые я говорила, большие И еще какие-то там просто мелочушки, про которые мы сейчас не вспомнили Такой примерно набор, короче, у нас получается, с которым мы ездим Поедем в первый раз, потому что очень много всего куплено, которое еще не опробовано вот 5-6 позиций, которые мы не успели докупить, я думаю, что в ближайший год, если цены снова упадут, мы купим Потому что это не первая необходимость, так что вот так, обязательно пишите комментарии, рассказывайте, какие мы плохие, возим с собой очень-очень много всего Нам все это очень нравится, нам нравится скупать такие штуки, показывать, пользоваться О, ими потом. Пользоваться всеми вот такими классными штуками, когда их очень-очень много. Они все одинаковые, это все красиво. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте колокольчик. Переходите в Инстаграм, скидывайте донатики, потому что там есть ссылочка, по-моему. Или нет, там просто номер карты. Вот. И все. Всем пока-пока. Пишите, что вы с собой берете. И что нам не брать, как обычно. Вот, как-то так.